Итак, три состояния – дитя, родитель и взрослый это то, что срабатывает внутри нас абсолютно автоматически, и чаще всего мы даже это не осознаем. Я напомню еще одну важную установку, которую всегда важно держать и фиксировать у себя в уме. Мы управляем только тем, что мы осознаем. Можем ли мы управлять включением в то или иное состояние? Можем, если мы их осознаем. И прямо сейчас у вас есть возможность подумать, этот эфир в каком состоянии вы слушаете? Вы слушаете его как родитель, как начал сегодня Павел, я скептичен, я а вот не доверяет истории это прям такая хорошая родительская позиция, которая периодически падает в детскую ну давай докажи давай поборемся. Все классно, то есть это нормально, это естественно, это нам необходимо, но вопрос лишь в том, насколько мы осознаем. Или вопрос, когда взрослый, внутренний взрослый спрашивает, а почему я так считаю, а почему я отношусь к этому позитивно или негативно, а почему я принимаю или не принимаю эту установку. Итак, сегодня наша параллельная веточка. В эфире мы будем распаковывать тему «Проблемы ли из детства?». Сейчас мы закончим эту тему, но с вами мы обсудим как раз управление, Управление этим состоянием и отслеживание этого состояния, потому что каждый момент времени мы всегда находимся в одном из состояний, и наша задача научиться это осознавать. В тот момент, когда я могу осознать, где я сейчас нахожусь, я могу управлять этим процессом, я могу его регулировать, я могу себя сдвигать из одного состояния в другое.